Сейчас обсуждается новая присяга гражданин Российской Федерации, но подразумевается, что она будет такой же архаичной и бредовой, как все древние присяги. То есть государство имеет право ограбить, унизить, отупить, убить, а гражданин обязан испытывать благоговение, восторг и преданность. Вот нахрен эта схема не годится сегодняшняя современная присяга должна звучать так в том случае если российская федерация сумеет стать цивилизованным государством и обеспечить мне мои личные выгоды и интересы я обязуюсь я обещаю вовремя платить налоги не жарить на покрышках милиционеров и уступать президенту российской федерации место в общественном транспорте